Дорогие девушки, говорит Москва, это шутка, с вами говорит Жека, и что бы я хотел в этом видео, я бы хотел, дорогие наши любимые, самое главное любимые женщины, девушки, маленькие еще чьи-то дочки, поздравляю вас с наступившим, да-да, уже с поступившим международным,